приветствую с вами сергей бердачук в этом видео хочу поговорить про комплексную раскрутку сайта про то что не надо ограничиваться одними источниками трафика ваша вся маркетинговая деятельность должна быть сосредоточена в разных направлениях и продвижение сайта включает в себя одновременно и контекстную рекламу получается обратная связь мы продвигаем сайт в поисковой сети используя seo оптимизацию мы автоматически можем поднимать и эффективность нашей контекстной рекламы. У Яндекса недавно, относительно недавно, в общем-то уже довольно-таки давно, появилась интересная вещь, что ремаркетинг – это возможность догонять людей по их запросам, то есть показывать им рекламу на основе тех действий, которые они делали у вас на сайте. Мы формируем целевые группы на основе каких-то критериев. Один из таких критериев, например, посещение задних страниц. Если вы сайт планировали правильно и размещаете статьи, разделы сайта у вас разграничены по функциональному назначению, то очень просто можно выделить целевые группы. Например, вот на данном сайте в разделе блога есть различные блоки статей. Если обратить внимание, вот та структура, которую я рекомендовал, например, удаление ржавчины у нас есть подраздел удаление ржавчины и много статей по этой тематике которые приводят трафик приводят нам людей это из поиска но за счет от, от этого вот структуры мы можем получить группу людей которые уже посещали сайт из поиска они интересовались этой тематикой то есть у них какие то проблемы с ржавчиной либо же удаление либо же преобразование ржавчины и мы им можем целенаправленно показывать рекламу это, вот показываю, сравните две рекламные кампании. Это рекламная кампания, использующая ремаркетинг. 114 кликов, расход 735 рублей, средняя цена клика 6.46. Это за две недели. Точно такая же, сейчас даже выберу 6 числа, точно так, чтобы показать. Аналогичная рекламная кампания, 95 кликов, расход 1300 здесь был 735 стал 1300 средняя стоимость 1428. и это хорошая рекламная кампания хорошо настроена для ну, достаточно неплохо настроена для получения трафика целевого трафика из поисковой сети в то же время если мы сделали ремаркетинг то есть мы обычно делаем первая настройка поисковой сети второе это рекламная сеть яндекса это когда объявления показываются на сайтах партнеров. И третье, мы настраиваем ремаркетинг по критериям на определенные условия. То есть мы выделяем группы людей. Обычно это делается при помощи скрипта. Но в Яндексе есть такая штука, как сейчас покажу, сегментация. Можно создать специально сегменты аудитории. Например, вот здесь вот сохраненные, сохраненные сегменты. Видите, каталог продуктов. Посещали удаление ржавчина уборка после пожара. Они создаются таким образом. Например, я хочу людей, отобрать людей, которые посещали вот этот вот раздел сайта. То есть, все вот эти вот статьи. Я создаю фильтр, визиты, в которых было посещение, поведение, просмотр заданного урла. Здесь можно поставить вот эти вот символы. То есть, если я поставлю звездочку, то будет любой. Любую страницу. При вот такой структуре я проставляю вот такой фильтр. Он мне показывает, что если я его применю, он отбирает только те посещения, которые соответствуют конкретно вот, этому, вот этим настройкам. Видите, конкретно вот эту страницу посещала два человека. Если поставлю звездочку, у меня сразу же расширится. Вот 917 посетителей было. И вот этим людям, конкретно этим людям мы можем подавать рекламу. Это делается, если зайти в рекламную кампанию, особенности ее. При подаче, мы когда настраиваем ремаркетинг, почти такие же настройки, как в рекламной сети Яндекса. Мы в параметрах, основных параметрах компании указываем первое. Стратегия. Выбираем независимое управление для разных типов площадок, отключаем показы в поиске и делаем максимально охватно на площадках тематических. И из ключевых вещей здесь указываем... Здесь временной таргетинг то же самое, географически то же самое, регионы то же самое. Минус слова проставляем. Можно еще поставить блокировку на определенных площадках. Вот здесь вот запретить показ на определенных, например, вот с этой площадки плохой целевой трафик он не приносит нам клиентам мы их отключаем точно также можно перечислить IP адреса с которых например конкуренты скликивают либо же плохие адреса вы знаете что с них явно не целевой трафик это что касается настроек самой компании если же зайти в самую эту компанию и посмотреть как настраивается сама реклама особенности ее построения мы делаем много объявлений практически одинаковых но основное отличие это картинки то есть нам надо сделать, вот обратите внимание, вот такая картинка, такая картинка, этот узкая, широкоформатная, квадратная, опять же разные варианты картинок, помечаем их. Еще в настройках самой рекламы мы указываем здесь явно целевую группу. То есть мы вот те же все настройки, как и в рекламной сети Яндекса указываем, но здесь можно указать вместо ключевых фраз показывать, а показывать о ретаргетинг вот сюда мы добавляем эту вот эту группу которую мы создали цель метрики например посетил сайт да? либо же посетил сайт либо же не цель метрики а сегмент добавляем сегмент удаление ржавчины указываем здесь название например удаление ржавчины и только этим людям будут показывать ну я уже настраивал такую компанию и еще обращаем внимание вот эти картинки мы, соответственно, отслеживаем, то есть мы их в UTM метках прописываем и посмотреть то есть мы явно прописываем разные картинки, помечаем, какие из них хорошие, какие из них плохие. Вот блок image, например, вот, вот эта картинка помечена, то есть для разных картинок разные. За счет вот того, что мы создаем много объявлений с разными картинками, мы можем посмотреть, сейчас я покажу, эффективность у них будет разная и если сейчас зайти в статистику выбрать статистику по объявлениям мы увидим что разные практически те же самые тексты объявлений и вот разные результаты например вот этот вот вариант с картинкой только форматной дал нам три клика по средней цене 5 и 2 с квадратной Пока что нету, нет одного клика, пути были показаны. Но, в принципе, еще мало статистики набралось. А вот этот объявление вот, с такой картинкой дало нам 59 кликов. То есть эффективность его гораздо выше. Яндекс автоматически определяет и объявления, которые более эффективны, и их показывает. Когда набирается много статистики, мы отключаем те варианты, которые неэффективны, заменяем картинки. То есть оставляем, например, вот эту картинку, которая нам дает много трафика остальные отключаем но обычно я на уровне 100 кликов когда она собирается я тогда смотрю сравниваю по статистике эффективность всех компаний надо чтобы еще соответственно количество что достаточно большое было потому что тут может быть уровни разные разброс за счет от использования этой техники вы можете существенно вот на реальный пример в два раза дешевле клики и за меньшие деньги мы получили больше клиентов, заметно больше клиентов. Используйте эти техники. С вами был Сергей Бердачук, сайт проекта ⁇ Больше продаж ⁇ .ру. Если вам надо настроить контекстную рекламу или помощь по интернет-продажам, обращайтесь. На сайте есть форма обратной связи, либо же заказать можно услуги, соответственно, в разделе услуг. Я всегда готов помочь, помочь выстроить вам линейку продаж и максимально, максимально помочь развить ваш сайт так, чтобы было дешево и при этом эффективно читание всех ваших маркетинговых акций для того, чтобы оно работало и приносило вам больше клиентов и больше денег, естественно. Применяйте эти техники. Удачи вам!